покажу на видео Папа, их не поймать их И старый, старый. Вся стайка. Рыбы в фонтане. О, <реклама> Вот половина тут, вот половина тут. Это, значит, рыба самая главная. Давайте я сейчас покажу. Да, да, да. Где он? Вот он! Мать, мать, мать, мать, мать, мать,